Маткульт, привет! Всем привет! Дива, Привет! Привет, дорогой! Ну вот у нас снова физика. Немножко. физики, да? И больше, как ты сказал, здравый смысл. Да, немножко физики, немножко здравого смысла, но как это обычно бывает. Ролик называется «Саватеев и здравый смысл». Вот интересно, совместимы ли эти вещи, да? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Несколько простых, простых таких качественных вопросиков, даже не задач по физике. Вопрос первый. Можно ли закрыть Звезду, вот звезда, она же маленькая-маленькая, маленькая-маленькая, правда? Да. Даже еще меньше, чем маленькая-маленькая. Можно ли выйти вот в хорошую безлунную, темную ночь, не, не в Москве, в Москве засветка, да, небо. да да понятно, горах, Где-нибудь, где где да, далеко, в где, где ничего в не мешает, копия. взять зубочисточку вот так вот, хоба и закрыть, одним глазом смотреть на звезду и зубочисточкой вот такой вот, да, взять и ее закрыть, получится или нет. Ну, в смысле, кончиком или как? Ну, ну неважно, да? С да, самой толстой частью, конечно. А, самой толстой. Конечно. Кто ж кончиком это закрывает? Была бы спичка, я бы тебя про спичку спросил. Блин. Так, ну, значит, смотри, что я могу сказать сразу. Солнце закрыть нельзя. Солнце большое, солнце полградуса, конечно. Значит, не любую звезду. И луну. Нет. Математика нормальную, хорошую звезду ночью, мне кажется. Солнце видно довольно плохо, а мы разговариваем про ночь. Да, ты То прав. Есть уже солнце уже закрыто. С солнцем получилось, математика математик не прошло. Отмаза да. не вышла. Так, значит, я вот так беру и закрываю звезду, да? Да. Получится Вот смотри. Нет? И почему? Вот смотри, сейчас я изложу, вот, значит, как всегда с Димой Епифановым, э, ни один ответ, который я дам, не будет правильным, это точно совершенно, это я уже понимаю. Но я сейчас попытаюсь провести рассуждение, хорошо? Да, вот, конечно. Значит, вначале наивные. Смотри. Давай, давай, рассуждение. Рассуждение состоит в том, что до Сириуса, вот это я помню, 6 световых лет. Ну да, мне казалось чуть больше, но я это совершенно не да. Тут все до каких-то там в 100 раз можно, ну… Без проблем, Значит, теперь дальше. По-моему, это 10-16 метра, но давай все-таки вычислим быстренько. А, 3 на 10-8 скорость света. π на 107. 3 это на 10-8, да, на π на 10,7. Итого 10-16. А -а -а да, правильно? Ну, примерно. Только, да. получается, это не один цветовой год. Ну, а, соответственно, а -а -а. здесь у нас еще. еще все все верно, я правильно помню. Стоит единичку дописать и отойти, да. чтобы было видно, что там написано. То есть вот да. так. Ну, да. Для нашей точности хватит, наверное. Теперь его размер. Ну, вот тут я не берусь сказать, но если Солнце миллион километров, то Сириус ну, может 10 миллионов. А, тебе не надо знать. Тебе надо знать, что 500 секунд летит свет от Солнца до Земли и угловой размер полминуты, по да. полградуса. Пол ну да, но мне солнце же сейчас нужно счет. вычислить Сириус. Э, Ты знаю. хочешь угловой размер вычислить? Ну, да. Тебе не нужен размер Солнца для этого. Ты знаешь, какой он на расстоянии 8 световых минут. Нет, так мне же не Солнце нужно, а Сириус. Ну так сравните одну пропорцию. Больше. В школе не проходили пропорции? Ну, Сириус, он, ну, ну, больше, ну, 10 раз он будет. не ну, А, ну, я минусы. думал, что может быть 10. Ну, ну хорошо, даже давай, Даже если он, как какая-нибудь, как в 10 ну, тысяч 10, 10, 10, 10 э, миллионов, да? А, то есть 10 в десятый метра. Ну, я думаю, это, да. Это, ну, это тоже побольше. Странная оценка, ну хорошо, да. Ну, ладно. Итого, э, вот это угол, его тангенс равен... Один делить на 6 миллионов. Да, ну примерно. Вот мы очень много огрубляли, ты зря уже шестерку с собой таскаешь, потому что у нас уже все чисто до порядка. Ну пусть так, повышение да. точности небольшое. Одна миллионная. Одна десяти миллионная, ну окей. Так, да. окей, одна десяти миллионная. Если бы мой глаз был точкой, то этого бы было достаточно, конечно. Ну конечно, да. Да не одна это, миллионная. Да-да-да, тут метр, там какой-то миллиметр. То есть, вот если бы я сказал самое наивное решение, стоящее в том, что мой глаз точка, то этот зубочистка бы закрыла гораздо больше, чем звезду. Да, все так. Вот. но дело в том, что мой глаз не точка, ни хрена. Глаз здоровый, собака, да? Ну, а? Да. Ну вот я не знаю дальше, как устроено все. То есть, если я вижу этой частью, вижу ли я этой. То здесь нужна какая-то биология, которую я терпеть не могу. Ну, биология да. заключается в том, что у тебя есть зрачок. Зрачок. Да, из которого что-то там фокусируется. Вокруг него еще какие-то штучки, но вот эта черненькая такая, которая черная, Она модель абсолютно черного тела. Ее же почему так назвали? Потому что зрачок черный. Шучу. Кого назвали? Ну, есть. Зрачок от слова. Да, что такое абсолютно черное тело? Вот как ты себе представляешь абсолютно черное тело, поговорим про это. Никак, его не видно. Ну нет, подожди. Почему же его не видно? Оно черное, и черное тоже видно. Вот белое видно, синее видно, зеленое. А черное не видно вот. Там, вот видишь, вот эта вот черная да. штука, она черная. Ну, а я вижу только потому, что частично она не черная. А, так нет, подожди. Что-то вид... отражается. Если бы ничего не отражалось, так, ты бы видел, это? что там оттуда ничего не отражается. Ну, Но да. тоже ты видишь. Ну да. Ты видишь, что вот стена белая. Я вижу, как разница теоретически множественная разность двух множеств. Окей. То, да. что видно, и, и, и То, да? что видно, и того, что должно быть. того, что видно. Отлично. То есть, ты ее видишь на самом ну, деле. Да. Можно, сказать, да. Мозг понимает, что там что-то есть. Наверное, Так вот. Вот что ты, как ты себе представляешь, даже прям интересно стало, как люди себе представляют, абсолютно черное тело, такая модель физическая, очень распространенная. Ну, фиг знает, Ну все падает и не отражается. А вот как такое можно сделать? Вот можно ли чем-то таким помазать, чтобы она и абсолютно черное? Калом. Ну это будет абсолютно, абсолютно другое. Не, серьезно. Я не знаю. Ну смотри, вот если мы помажем, не или тортим ну, да, прям будет черное, ну, ну, абсолютно черное. Ну, абсолютно не будет никогда. Ну, нет, да, конечно. <свеч> смотри, это устроено так. Возьмем какую-нибудь штукенцию и в нем пробуробим дырочку. И пусть даже оно внутри хоть зеркальное, нам не важно. Что произойдет? Какой-нибудь лучик туда залетит. Так. И начнет, его там начнет как-то колбасить. колбасить. И у него перед тем, как он. Ему повезет, он найдет эту дурочку обратно. Вероятность того, что он поглотится, а -а -а. Она, она большая за счет того, что очень-очень <с> много занимается. Много раз с он там, да, и да. все, он уже не вышел. Я понял, да. Простой Отлично. пример, это если ты идешь мимо дома, в котором выбиты стекла, людей нет, сумерка. Ты проходишь мимо окна и видишь, что оно черное. Да. Что вот все вроде Взлетает. и внутри может даже и какие-то обои белые, а, ну, издалека, ну, ты, кажется, да. Он попадает, Также, даже самая как в проруби, да. да туда лучки ага. просто почти не вылетают, ты их так. не вылез. Зрачок устроен так же, у него маленькая дырочка, а дальше мест побольше. Ну вот. хорошо, дай мне Зрачок координаты, отличная модель. какая дырка, какого размера. Да ты посмотри на меня там, не знаю, на, на, на себя. Ну одна десятая глаза. глаза. Одна десятая глаза, это физ... у физики специально есть прям целый набор таких способов измерения, да? одна десятая глаза, например, или 38 восемь Ну миллиметр. Это классика, да? Ну миллиметр. Да больше, конечно. Ну три. Ну ты потом зеркало посмотри. Ну да. видишь, 3 миллиметр, того, наверное, потому, что миллиметра. от или светло, да? Он ну же короче, увеличивается, да? да, ну и что? У тебя размер есть, теперь ты знаешь да, размер да. глаза. Ты примерно знаешь угловой размер Сириуса. Ну да, и я не очень понимаю, что дальше с ним делать. То есть вот у меня здесь один миллиметр. Да, и что, что, что, что, что же делать? И на расстоянии вот от, от, от него 50 сантиметров а, находится эта хрень, да. Ну ты вот можешь посмотреть мм, на моем зрачке и сравнить. Ну то же самое. Ну окей, пусть будет то же самое. Так. Ха-ха-ха. Ну примерно. Ну, так, и, и что же мы видим, что, вот что дальше происходит, да? А, вот как бы этот луч, вот, то есть все, что не попадает сюда, я увижу, да? Все, что, нет, ты, ты увидишь только то, что попало в зрачок. То, что не попало в зрачок, ты не увидишь. То, что попало на То есть Я вижу глаза, вот там, этой да, вот на... внутренностью, что ли? Да? да, конечно. А здесь у тебя, собственно, сетчатка, палочки, колобочки вот это все. -моё. Причем палочки и колбочки по-хитрому распределены, то есть в центре побольше колбочек, чтобы цветное зрение было. Гениально. Цветное зрение в макуле, там в том месте, да куда вообще, ты смотришь. А по бокам в основном черно-белое. Фантастика. Нет, это вообще не физика. Ну даже. ладно, да. Давай. Да, э, хватит, да, отмаза. Нам Отмаз, не важно, да. цветным мы зрением видим или черно-белым, мы видим свет звезды, значит мы ее уже видим. Свет далеких звезд по дороге домой. Ту-ту-ту-ту. Но электричество смотрит мне в лицо. Помнишь Гребешкова, да? Да. И просит мой голос. Так, но эти лучи параллельны, очевидно. Ну, как О, бы слишком далеко. То, что лучи параллельны, это правильный вывод. Она очень далеко, да. И, конечно, все лучи, которые приходят, параллельно. И теперь получается, что как бы вот... Вот эта толщина, это вот, вот он, этот да. вид как бы в толще. И вот я его как бы... Я вижу этот, значит, и тут... Но если зрачок все-таки побольше, чем она, то закрыть не получится. А если поменьше. То получится. А побольше или поменьше. Ну, я не знаю, какой зрак ночью. Ночью большой зрачок. О, почему? Потому что темно. Нужно. Да, темно нужно больше света, конечно. А, это важно, да. Слушай, да. сейчас на смотрел, мне было интересно, какие выводы ты из этого сделаешь, потому что здесь свет, да. И у нас маленький зрачок для того, чтобы наши сетчатки не было А, слушай! Охренеть! То есть ночью не закрыть «Сивиус»? Ночью не закрыть. Блин! Я правильно решил задачу! Значит, Саватеев и здравый смысл все-таки немножко совместимы, да? Или проверим? Хорошо. Или мы продолжим эту проверку? Продолжим проверку. Раз, космос, да, такая задача. Космос я люблю. Космическая тема. Ну, ты знаешь, да, вот про ракеты, там, первая космическая, вторая космическая скорость, примерно представляешься, что такое? Так, первое, это если мне дадут волшебный пиндель с такой силой, то я не вернусь, лечу на орбиту. Буду а, да, вращаться, да, как этот, да, сам, как этот эм, Абдурахман, эм, как он второй вот в том, Ибн что Хатаб, вот в эту же точку был, ты вернешься, но в принципе, да, ты можешь уже не оказываться ближе к Земле. Ну, то да. есть я могу, изменив угол, я с этой скоростью, короче, буду летать уже дальше. Все. Ну, ты, опять же, пренебрегая в воздухе, всем-всем-всем. Ага. Хорошо. Она, по-моему, 8 км в секунду, если мне, конечно, не изменяет память. Не суть важна. Какие-то километры в секунду, да. да. А, отлично. Есть еще там вторая, третья, космические скорости. Там... Вторая это я ушел от Земли. А, да? да, да, да. Можно еще там Солнечную систему. А третья, хорошо, систему. И вот такой вопрос. Да? Ты все это себе представляешь. Ну да, примере. И вот да, вопрос: да. а можно ли долететь, ну, например, на Луну или, например, на Юпитер? Или, например, на Сириус? Имея скорость. Ну, что у нас, например, Запорожца, вот 60 км в час, ну, под горку 80, но у нас горки не будет, поэтому 60. Вот ты можешь ехать со скоростью 60 км в час, сможешь ли ты долететь до Юпитера? Ну, не лично ты, а вот как бы твои может быть уже мощи, потому что да. лететь придется долго, до сириуса -то точно. Слушай, ну, а вот она же будет тормозиться, ну, как 60 км Это я не знаю, может, может, можно или нет. Вот ты можешь поддерживать скорость 60 км в час. как-то так. А вот. как ты ее поддерживаешь? оставим этот вопрос за бортом. Ну вот какой-то вот есть пипилац такой специальный. Так. Как вот? Тогда я не очень понимаю в чем проблема, да? То есть ну проблема в том, что космическую скорость то нету этой первой космической. Но ты же постоянно добавляешь. Ну немножко добавляешь. Ну, то есть это первая космическая тебе дали пенделимина и потом ничего не добавляешь. Аким, молодец. Ракета не взлетает со скоростью 85 секунд. Да правильно, молодец. Все Да, то есть можно за угодно можно. Хорошо. Так, но долго. Я забыл, что еще я тебе хотел дать. Космическое. Давай, давай, давай. Космос да, я, я люблю. Здесь больше вероятности. Это, это не хуль с горы. Это все-таки, это я чуть лучше чувствую. Я его люблю. У меня, для меня космос это такая штука, понимаешь? Божественная. О. Для кого-то Ладно. Космос, космос, наоборот, источник космос. атеизма. Слыши. А для меня космос это источник, так сказать, ну, ну, каких религиозных чувств. Со здравым смыслом да. отлично. Погнали. Давай. Смотри. Это прямо в детстве у меня была любимая задачка. О, это ракета. Это ракета. И там летит Гагарин! Ну нет. Ой, светофор. Ну, летит нет. светофор. Ой, нет. Так. Летят три брата. Нет. Что же я никак не могу угадать, что летит? <laughs> О, это пламя. Да, да, да, да, да, да, да, да, Известно, да, да. Известно, что это, да. ну примерно какая-то современная штукенция. Может уже не времен Гагарина, может попозднее, но в целом ну, э, так на так. наших современных технологиях сделанная. Вопрос. взлетает или садится эта ракета? Ой. А как это вообще можно понять? Надо немножко подумать. Ну это такая уже веселуха, это уже даже не столько про физику, совсем не про физику, да а че? просто подумать можно. Можно понять? Да, можно понять, взлетает она или садится. Только надо немножко подумать. Казалось бы, и то и другое должно выглядеть совершенно одинаково, да? Она ну, казалось бы, быть... вниз, а на она притормаживает, фигачит вниз эту самую, да? Что-то Слушай, ну быть. она вообще садится, мне кажется, на парашюте обычно. Ну, нет? Ну, между прочим, эти самые SpaceX сейчас садятся прямо вот вертикально, так. как надо. А, то есть как на Луну. Ну да, Иногда да. Иногда взрываются, правда, На Луну но... уже. Так, это вообще на Земле, иначе... А, нет. Не знаю. Где же это? Может... Слушай, вот тут я что-то... Да. Летает или садится эта ракета. Как же это можно понять? А, сейчас. А! Слушай, а вот эти нужны только при взлете. А как она будет стоять? Да? Она прямо на двигатель сядет, ну, в смысле, на сопла? Боюсь, что долго Нет, она да? не простоит, она тепленькая и там проплавит в лучшем случае. Или просто так накернится. Не, не вышла. Она должна аккуратненько, да, когда садится, так. она должна садиться Сопла Должны быть, да? Ну, как, как что-то, какие-то опоры, на которые она сядет. Да. Не могу понять. Взлетает и садится. Ну давай просуждаем. Ну я не могу понять. А ну, что ты вообще фильме, можешь да. увидеть из рисуночка? Ну облака из-под этого самого ды -ды -ды -ды, из под пламени облака. в землю ага. фигачат. А, а но можно не облака, ли сделать как какие-то клуб, клубы, клубы чего да клубы да, да, клубы да. Там не знаю дымы, и пыли, ну, да. дряни, да. чего-то. А, вопрос, а можешь ли ты какой-то из этого вывод сделать? Из облаков? Да. Или не можешь? Ну, ну, об я про все землю, элементы да. сейчас об могу Об землю они отразились от пламени А от Луны тоже же будут? Ну, Там же тоже... по идее, да, вроде будут, если, ну это же остатки пламени именно, это не что-то с воздухом. Кстати, uh, нет, ну это, кроме того, всякие мелкие частицы, которые ну, здесь да, валялись, да. и их раскидало. Ну, то есть, кажется, что ничего нельзя сделать. Ага, ничего нельзя сделать. Ну, ну, я, я не могу. Ну, это неправильно, конечно. Нет, да? А как можно сделать? Ну, вот как ты думаешь? Ну, да. Выключайте uh, на паузу, ставьте. Не-не-не, никаких пауз, мы сейчас будем тебя мучить. Вот а, ты давай. взял пригоршню песка, <coughs> не, не, не песка, о, ты курильщик. И вот ты такой... Господи помилуй, Подождите. никогда в жизни. Подождите. А, Попьяни два раза попробовал в детстве и все. Никогда не, не курил. Это хорошо. Так. А, как а тут вы два относ... раза попьяний попробовал? Как я отно... один, я тебя сделал. Как вы относитесь к проблеме курения? Я тебе даже да? не курил, значит, То есть она не, проблеме не проблеме была. Короче, это не важно. Я никогда не курил. Никогда не курил. А, это не курица, это хавается вообще. А, так. Вот. <laughs> так что? Подожди. Ничего. Не, а, не, не, ты берешь, ты, ты, значит, выходишь на земле так. и выдуваешь такой Ху! и клубы, да? Ху! А если ты выйдешь, например? Ну <на> не, вот такой открыл скафандр и да. такой Фу! будет разница или все будет то же самое, Фу! да. Непонятно, да? Не, не, не, Хорошо, ладно. Рассказываю. Ну, там внимание, атмосферы внимание, нет. Атмосферы нет да? Важно, да. Важно, да. важно, что нет атмосферы. А зачем она нужна-то вообще атмосфера? Ну, наверное, вот это вот что-то с атмосферой связано. Ну смотри, как, откуда берутся клубы? Если просто пнуть какую-нибудь песчинку, а, ну что тут происходит? Просто вот этот огонь, огнище, да, что-нибудь такое пинает. Или какие-то какие, no. ну, какие мелкие штукенции. Uh, она что, ну, она полетит? Ну да. Что произойдет на Луне? Она полетит, ну, по какой-нибудь параболе там примерно. Куда-то куда ее понесет. А, куча всего полетит по параболе. Почти да. радиально. Если у них скорости большие, она все радиально будет разлетаться. Клубы почему возникают? Потому что все это завихряется в атмосфере. Воздух, что воздух плотный да, и значит, не это дает того, безобидно да. там лететь со скоростью Ну хорошо, шаг. ну хорошо, мы пока выяснили метры, только, что мы находимся на Земле. Ну это да, я согласен. что... Не обязательно на Земле. А почему на Земле? Ну, где-то, где есть атмосфера. Где-то, где есть атмосфера. А что можно, какой можно вывод сделать из того, что есть атмосфера? Конечно. На Венере много атмосферы, на Марсе чуть-чуть. А, ну да, на Венере, да. Ага. На Марсе тоже есть. Тоже, да? Да, да конечно. Чуть -чуть. Там даже вроде как что-то такое с винтом запустили, что летает. Да. А -а -а. Да. О! Да. Но конечно. я могу путать. Так. И что было. же? Вот, и что же? Ш какой вывод можно сделать из того, что э -э есть атмосфера? Ну нет, да, не, не, не берется задачка. Вообще. Короче, Никакого. Вы, а, а как ты думаешь, ну, а она... как важен. Давай, я буду сгорает, подсказывать. ты думаешь, а как ты думаешь, а как ты думаешь, а как ты думаешь, а как ты думаешь, а как ты думаешь, а как ты думаешь, а как нет. думаешь, а как ты думаешь, а как они думаешь, а как ты не а как ты думаешь, а как ты думаешь, а как ты а только лучшие молекулы воздуха могут у нас тут Я не понимаю, потому что Марс и Земля мало отличаются Марс и не да, сильно. Да. На Марсе Марс Земля совершенно сильно нет. По массе. Сильно этого вот достаточно ну, чтобы Марс он не держал, да? Ну, нет, Марс удерживает, но не а очень, очень да. много, А если вот а луна, луна вообще нет. Фига, то потому, потому что она еще меньше, чем Земля. А, то есть вот в этом дело. Да. А, а в Венера в... побольше, у нее там все отлично А А видер жуткая атмосфера. Да, да, да. А, так он вообще газовый гигант. Венера? Юпитер. Юпитер, Юпитер вообще большой, да. Юпитера чуть-чуть не хватило, Нет, общем, раз, чтобы в, не, не твердый. чтобы у нас не было два, системы из двух звезд. Так, ну и раз, что раз, же? Не помню раза в четыре его массу поднять и уже может там что-то зажжется. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Так вот, значит масса большая. Ну да. Масса да. Большая. Хорошо. Э, она удерживает эта штукенция вот эта, которая вот здесь ну ниже. Ну да. У нее большая масса, она удерживает атмосферу, да? Да. Поэтому все не разлетается. Окей. Э -э Остался последний шаг. Да. Никаких выводов. То есть, ну, блин, я все я рассказываю. Не... А Смотри, я уже не могу понять Дырочки, дырочки, дырочки, они ну, Как ты думаешь, зачем? Чтобы смотреть них них Вот, То есть, наверное, там что-то, ну... Ну, там все Топливу, живее, да. топливу дырки не сделают, правда? Ну, топливо да. в иллюминаторы не смотрят. Ну, то есть, я не ну, знаю. Да. Может быть, поколение нынешнее будет смотреть там и как-то грустить это топливо. -то биологическое будет. А сейчас пока только живые люди сейчас, там или что-то. подожди. Да. то есть ты хочешь сказать, что на взлете это выглядит вот так, а это все топливо. Ну на самом деле да? это все выглядит вот так. Это все Примерно, это все топливо, да. Значит, садится, очевидно, да. оно закончилось. Именно так, потому что топливо уже немного, немножко, если есть атмосфера, должна садиться. Да, иначе, куда он полетит, он сейчас упадет уже, да? Топлива не хватит, чтобы никуда улететь. Да, это жестко. Нет, это очень простая задача. Ну, конечно. Это круто. Но мы не знаем, куда он садится. Может, на Венеру, может, на Землю. Может быть, куда угодно, есть атмосфера. Может быть, даже на Марс. Офигеть. Не, но это офигеть, да. Венера у нас сейчас нет. но это вот это крутовато, это крутовато для меня. У меня уже нет. Здравый смысл мой э, мне недостаточен, он как бы здесь нужен не математический здравый смысл, а такого не математического у меня же нет вообще. Ну, видишь, математического для звезды и спички хватило. Но математического именно. Да. Ну, хорошо, лада, ничего, да. предложим тебе еще что-нибудь. Ну давай. Ладно, на сегодня, наверное, хватит тебя мучить. А те два сюжета будут не сейчас, да? Какие те два? Пока хватит. Ну ладно. Ну, хорошо. Пока. Тогда Маткульт, привет! Маткульт, пока. Маткульт, пока. Решайте физику. И интрига вышла, какие-то все два была. сюжета да? Да. Или это все три как раз были?